Добрый день, дорогие друзья, мы присутствуем на очередном фестивале Лиги КВН Сибирь NEXT. Почему именно сегодня вы решили сыграть вновь в Лиге КВН Сибирь NEXT? Ну решили собраться с пацанами на самом деле, просто шашлыки сходить, а так получилось, что давайте в КВН играть, ну давайте, играть так и получилось. А шашлыки пожарили? Нет. Друзья, с нами сейчас будет разговаривать автор команды э, КВН э, Столик. Скажите, пожалуйста, а самая смешная шутка, которую вы когда-либо написали этой команде? Ты боишься Наталья Григорьевну Горинсон? Нет. Дерни за канат? Нет, я боюсь. Юрий будет, дочь, дочь, будет Юрий. Итак, сразу первый вопрос. Сколько ты зарабатываешь? А я не знаю. Я включи что то нормальный. Что за такое грустное что-то играет? Здесь так красиво, я Друзья, сегодня мы снимем самый короткий обзор с лиги КВН Сибирь. Next. Это не курить. Это не нюхать. Это сидеть. Это чинить. Это помыть. Это лучше сбрить. Это служить. А это прислуживать. Дорогие друзья, оказывается, в Лиге КВН Сибирь тоже есть ниша, в которой сидит Александр Васильевич Масляков. Но сегодня он не приехал, потому что сегодня всего лишь фестиваль. Мне кажется, дело в тумбе. Дело в тумбе. Надо уходить отсюда. А Как называется ваша команда? Синий Оджик. Синий кит. Оджик. Роджик. Отжиг. Отжига. Отжиг. Годжи. <смех> Почти. В общем, отжиг. Горячо. По-моему, с этим парнем не все в порядке.